Здравствуйте, уважаемые коллеги! На связи Максим Подвальников. И сегодня мы с вами встречаемся не просто так. Мы встречаемся с вами по поводу. А, повод он следующий. На втором уровне школа от Эдонти, которую недавно я проводил в Москве, возникла такая небольшая дискуссия. Посмотрите внимательно на эту модель. И один из участников здесь ну, отпозиционировал брекеты, поскольку непрямая фиксация – это то, что мы изучаем на этом уровне. А, что вам бросается в глаза? Какие вопросы возникают? Но первое то, что по ротации немножко брекет стоит с небольшой гиперкоррекцией. То есть мы с вами брекет привыкли позиционировать абсолютно параллельно контактным пунктам, А здесь мы видим, что брекет немного как бы смещен в мизиальную сторону. Но в принципе это неплохо, потому что когда мы введем сюда дугу, дуга немного с гиперкоррекцией развернет 12-й против часовой стрелки. Что нам с вами в принципе и нужно, чтобы избежать в дальнейшем ступеньки между 12 и 11-м. Но окей, вопрос даже был не в этом. А то, что он расположен по ротации, здорово, но он очень близко смещен к одиннадцатому. И представьте, что если вы ведете сюда дугу, то, конечно, она как бы выйдет отсюда из брекета и практически сразу упрется в дистальный край одиннадцатого. И из, ну, изогнется под углом 90 градусов и войдет таки в одиннадцатый. Но вот этот вот сильный изгиб будет вызывать заклинивание в системе и может привести к некоторым побочным эффектам, которые мы с вами все равно потом будем расхлебывать. И возникло ну, логичное предложение, давайте мы брекет сместим немного дистальнее, сохранив его положение по ротации. И таким образом этот эффект заклинивания снимем. Вот Как я себе это представляю? Вот ситуацию я ее смоделировал для вас. Давайте посмотрим, то есть, что я предлагаю сделать. Вот дуга, вот здесь, собственно, она и будет клинить. И чтобы этого не происходило, мы с вами брекет смещаем несколько дистальнее. Причем, смотрите, положение брекета по ротации не изменилось. Да, для этого нужно, вероятнее всего, будет под дистальный край брекета 12 добавить небольшую композитную подушку. Но это не проблема, особенно если вы используете в своей работе непрямой способ фиксации. И тогда, смотрите, дуга не имеет такого заклинивающего резкого изгиба и все должно быть замечательно. И после того, как дуга отработает, зуб правильно займет свое место по ротации. И основная дискуссия возникла о том, что нужно ли будет потом брекет переклеивать. Так вот, если вы брекет правильно поставили по ротации, но при этом разместили его не по центру коронки, а несколько сместили дистальнее дуга, ей абсолютно все равно, как брекет стоит с точки зрения по центру, не по центру. Если брекет правильно стоит по ротации, то дуга отработает положение зуба и повернет его. И брекет не нужно будет переклеивать. То же самое и вертикальной плоскости. Смотрите, у нас с вами вот здесь скученность. И давайте еще раз смодели, смоделируем эту ситуацию. Вот. И у нас с вами вот здесь, в вестибула оральной плоскости, да, мы помним, что у нас дуга будет сильно изгибаться вестибулярно, ну, пытаясь обогнуть дистальный край 11. -го. Окей. Мы с вами что делаем? Смещаем брекет дистальнее. При этом, смотрите, мы сохраняем его положение и по высоте, и по ангуляции, и, как в предыдущем слайде, по ротации. И если мы введем сюда дугу, Дадим время и возможность дуге отработать, то зуб, как мы видели в предыдущем слайде, займет правильное положение по ротации и займет правильное положение и по высоте, и по ангуляции. Отсюда вывод. То есть брекет может быть расположен не по центру зуба, но если он логично, правильно, здорово расположен по высоте ангуляции и ротации, то все Соответственно, дуга отработает параметры, заложенные в брекет, его не нужно будет переклеивать. Я с удовольствием делаю это и использую такую методику в своей практике. И это не приводит к тому, что мне приходится переклеивать брекеты чаще, чем обычно. Друзья, спасибо за внимание. Ваши вопросы, комментарии, может быть вы с чем-то не согласны, я с удовольствием пообщаюсь с вами в комментариях. Также ставьте ваши лайки, отправляйте репосты, коллегам делитесь, буду рад. Но а я с вами прощаюсь и до новых встреч. Пока.